Расскажу вам сегодня о своем опыте, как я прокатился в Сочи на адской карусели риэлторов. Для того, чтобы переехать в Сочи, я продал свой дом на севере и приехал сюда с деньгами, чтобы выбрать себе здесь новый дом. Позвонил на одно, на второе, на третье объявление из интернета, позвонил на несколько баннеров, которые висели на домах, чтобы узнать, сколько они стоят. Цены были приемлемые, меня все устраивало, ребята с радостью согласились прокатить меня, конечно, Многие предложения оказались только что проданы или цена поднялась, но все реальные предложения в этом городе мы с ними посмотрели. Я четко помню, как на третий день я сидел в машине и уже не хотел никуда ехать, но мы куда-то ехали. Ты позвонил на один, на второй, на третий номер и тебе звонят каждый день с утра и до позднего вечера. Спрашивают одно и то же, предлагают тебе одни и те же варианты, скидывают картинки и заманивают тебя в машину, поехали, поехали с нами, покажем тебе, смотри, какое предложение. Я все это прошел, и мне перестали звонить окончательно только через полтора года. Я уже к этому времени купил землю, построил на ней свой дом и жил в нем, а мне все звонили. Вот такая адская карусель, я на ней прокатился. Я сам съемала, и когда заходишь на рынок в Сочи, на базар, подходишь к какому-то прилавку, Секунды не проходит, к тебе обязательно кто-то подойдет, подойдет и будет предлагать тебе что-то. Смотрите это, а свежее вот это, вот то, он будет контактировать с тобой, разговаривать. Вот на моем севере, чтобы что-то купить, продавца часто звать приходится. Мол, подойдите, пожалуйста, вот это, это там расскажите или продайте мне. А здесь ты не хочешь этого контакта, но он есть что на рынке, что на рынке недвижимости. Тебе звонят, тебе предлагают так настойчиво, что некоторые люди кричат в ответ просто. Я считаю, что рынок недвижимости в Сочи душный. Много душнил, которые звонят, которые что-то предлагают, которые не оставляют тебя в покое, просто разрывают тебя. Я к чему все это рассказываю? Мы в Сочи Дом не хотим оказывать таких услуг, которых бы не хотели получить сами. И что это значит для конкретного человека? Если вы нам звоните или на WhatsApp пишете, а вы часто пишете на WhatsApp, спрашиваете планировки, квадратные метры, какие-то детали, то вот вы только это и получаете. Вы хотите планировку? Вы получаете планировку. И все. Вам никто не звонит, не написывает, ничего не предлагает. Только планировка или ответ на вопрос, который вам нужен. И все. Звонит нам девушка и говорит, ребята, я вот хочу квартиру в ФЗшном комплексе, покидайте мне, пожалуйста, вариантики на WhatsApp, вот на этот номер. А мы не кидаем вариантики на WhatsApp, вот на этот номер. Мы вообще не так работаем. Во-первых, девушка позвонила перед этим еще пятерым риэлторам в городе Сочи, и они уже кидают ей вариантики на WhatsApp. И девушка, ты правда хочешь, чтобы мы стали шестыми в этом списке и кидали тебе одни и те же вариантики на WhatsApp? Другой вопрос в том, а что за вариантики на WhatsApp кидают? Это же фотографии помещений, комнаты там, санузлы. Следуя этой логике, девушка может мужа себе так выбирать. Покидайте мне на WhatsApp вариантики. Полистала, посидела. О, этот вроде ничего. Хороший. Возьму. Так получается? Нет же, конечно. Муж это другая жизнь. Это другой человек. И его пощупать надо, поговорить с ним, почувствовать. Квартира или дом – это тоже другая жизнь. Там новые магазины, там новые дороги, новые соседи. И это все нужно прийти, пощупать, посмотреть глазами, походить там ногами. Это же так делается, только так на самом деле можно выбрать себе квартиру. Когда мы принимаем ваш звонок, мы вас внимательно выслушиваем, назначаем вам встречу. И на этой встрече мы, наконец, показываем вам вариантики, и отвечаем на все вопросы по этим вариантикам, которые у вас возникнут. Они у вас точно возникнут. А когда вы выберете наиболее подходящие вариантики и все про них узнаете, тогда мы садимся в машину и едем туда. Щупать все руками, ходить там ногами, смотреть, где там магазины, где набережная, где там то самое деревцо у дома и нравится ли вам такая ваша новая жизнь. Или нужно поискать что-то другое. Но это еще не все. Если вы говорите нам «Стоп, я больше не хочу никуда ехать», то мы больше никуда не едем и не названиваем вам. Мы отходим от этого прилавка на рынке и даем вам спокойно постоять и выбрать. Мы знаем, что когда вы выберете, вы сами нас позовете.